В ближайшие дни Госдума будет рассматривать законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Потому что сейчас от половины процента до двух процентов суммы, которую мы платим каждый месяц, идет не на коммунальные услуги, а в карман банку, который принимает платеж и передает его дальше. То, что это несправедливо, поддержали на многих уровнях власти и в Госдуме, и в Совете Федерации, и президент Путин одобрил работу над законопроектом, который подобную комиссию отменит. Давайте смотреть, во что это выльет. Мы будем на 2% меньше платить? Не факт. Такие деньги рынок просто так не отпустит. Сегодня в нашей студии с экспертом мы разберем, где еще может возникнуть наценка и как от нее избавиться. Таисия Жакова начнет тему. Экономить на коммунальных платежах реально, на личном примере доказывает петербурженка Елена Феоктистова. В декрете она освоила профессию финансового консультанта, теперь учит грамотному потреблению других. У самой дома энергосберегающие лампочки, счетчики, да еще и комиссия. 0%. Зайдете, например, в вашу банковскую карту и в раздел «Оплатить», то будет оплата услуг. И в разделе оплаты услуг» вы сможете увидеть коммунальные платежи. Вот чаще всего здесь как раз банки сотрудничают с той или иной управляющей компанией, которую вы можете оплатить без комиссии. Вот уже два года девушка не переплачивает за коммуналку. Только на процентах за это время удалось сэкономить больше тысяч рублей. Говорит, хитростей никаких. Для коммунальных платежей у нее отдельный счет в конкретном банке. Когда моя управляющая компания, где у меня на квартира, открыла счет в другом банке. Я поняла, что мне этот банк удобен. Я пошла, открыла там же счет и сейчас на сегодняшний момент перевожу деньги не оплачивая комиссии потому что э, находятся счета в одном банке то есть я как физическое лицо отправляю деньги управляющей компании законопроект об отмене комиссии предложенные депутатами госдумы по словам елены шаг которого ждали многие и речь не только о пенсионерах малоимущих и неработающих каждый должен понимать за что отдает свои деньги даже если это 50 рублей в месяц комиссии банков за оплату коммунальных услуг составляют в среднем от половины до трех процентов логично когда эти самые проценты выставляют за дополнительные услуги. Например, заполнение квитанций или онлайн-сервисы, когда ты платишь, не выходя из дома. Но если оплата без удобств, любой нормальный человек задается вопросом, за что. Человек не может выбрать, оплачивать ему коммунальные платежи, и нельзя. То есть у вас нет права выбора. Даже антимонопольно имеет определенные ну вот нарушение, такая норма, то есть ты не можешь от этого процента отказаться. Хотя по факту ты этой услуги ну, не получаешь. Впрочем, некоторые банки и так не взимают комиссию. Но в стране таких меньшинство всего около семи. Остальные несколько сотен учреждений будут до последнего стоять на своем. Это для них вопрос выживания, объясняют эксперты. Маленькие банки, да, они каждый рубль для них на счету. Поэтому, естественно, у них меньше денег. Понятно, что они будут за каждый ну, как бы рубль бороться. Это комиссионный доход для банков, да, который является безрисковым, потому что это не связано с Кредитованием, да, то есть поэтому самое хорошее, да, то есть, как бы наращивать комиссионный доход, это та тенденция, которая сейчас есть у банковской системы. Да. В том, что такие меры банки воспримут болезненно, уверены. И в департаменте ЖКХ контроль учреждения даже могут начать закрывать офисы по приемке платежей. Появятся очереди. Ростовщики уже просят компенсировать им будущие финансовые потери. Сейчас они говорят об убытках в несколько триллионов рублей, если такое решение будет принято. Но мы в то же время понимаем, что, возможно, это какое-то определенное лукавство, потому что наши деньги попадают в банки, и пусть кратковременно, но они все-таки используются. Убытки нами, да, между нами с вами распределены, либо в каких-то скрытых платежах, да, они будут включены в тариф, хотя вроде такое тоже согласно вышедшим положению и постановлению невозможно. Но, тем не менее, кто-то за это должен заплатить. Предложили возложить на ресурсоснабжающие организации. Но они, конечно, против. Не хотят остаться крайними и управляющие компании. Эксперты уверены, в этом случае лазейку коммунальщики все равно найдут. Например, в виде скрытых платежей в тарифах. И заплатят, как обычно, собственники квартир.